Сегодня очень много предложений освоить профессию маркетолога, особенно все, что связано с интернет-маркетингом. Понятно, что на рынке очень много самых разных по качеству и по цене образовательных продуктов, поэтому иногда сложно выбрать. В этом видео я хочу обратить внимание на такой аспект, на который не всегда делают акцент. Почему маркетологу придется всегда учиться? Что я имею в виду и какой смысл стоит за этой фразой, мы дальше рассмотрим подробно видео будет полезно тем кто планирует учиться и получать образование в сфере маркетинга я всех приветствую и поехали Конечно, хорошо, когда специалист по маркетингу получает комплексное образование, начиная с теории, соснов основ маркетинга. Поскольку сегодня в маркетинге, в интернет-маркетинге много специализированных сфер, то есть тенденция быстро получить образование в какой-то более-менее узкой сфере. Например, освоить только SMM, контент-маркетинг и не углубляться, допустим, в теорию. Правильно это или нет, это больше такой философский вопрос. И специалисты, которые заканчивают, допустим, хорошие курсы, сразу начинают внедрять полученные навыки на практике в каких-то, допустим, проектах, и недостающие знания добирают уже по ходу. Многое зависит, какое образование было до обучения или чем занимался человек. Может быть, предыдущий опыт помогает. Но вернемся к теме вопроса. Какое бы образование не получил специалист по маркетингу, почему ему придется всегда учиться, я выделила несколько причин. Обращаю внимание, что под словом «маркетолог» в этом видео я буду называть вот всех, все виды, типы специалистов по маркетингу. СММ-специалистов, таргетологов, инстаграм-маркетологов, специалистов по контекстной рекламе ну и так далее. Первая причина более-менее очевидная – мир очень быстро меняется. Маркетинг активно ушел в онлайн, стал интернет-маркетингом и очень сильно связан с информационными технологиями. У маркетологов очень много IT-инструментов, сервисов, которые постоянно подвержены обновлениям и изменениям. Можно учить, допустим, на курсах, как запускать рекламу, привыкнуть к инструменту, изучить интерфейс, и изменения могут произойти еще по ходу прохождения обучения Учения. То есть IT-инструментов много, они все постоянно обновляются, и здесь стабильности никогда не будет, и поэтому придется всегда что-то доучивать, осваивать. Важный момент, что все инструкции, справки, описания, обновлений, они первыми появляются на английском языке или вообще существуют только на английском. Поэтому как минимум маркетолог должен владеть английским на уровне вот, чтения и понимания. Отдельно несколько слов о специализации. Вы видите, сфера интернет-маркетинга четкой, такой стандартной классификации не существует, можно встретить разные варианты. Чаще всего маркетолог имеет свою специализацию в какой-то сфере или двух-трех сфер, сферах, в которых он разбирается достаточно глубоко. Но нужно держать руку на пульсе и выходить за рамки специализации, следить за изменениями в других смежных сферах, и это опять же связано с Необходимостью обучения, обновления знаний, пусть даже не сильно углубляясь в детали. Ну и для примера, можно еще вспомнить, что еще несколько лет назад про ТикТок никто не слышал. А сегодня это растущая социальная сеть, у которой есть свои возможности для продвижения, для рекламы. Знания принципов продвижения в TikTok уже требуют многие работодатели. Итак, первая причина, почему придется постоянно учиться Все маркетинговые эти инструменты, которых, во-первых, достаточно много Они иногда резко, без всяких предупреждений обновляются и меняются Кроме того, еще и появляются новые Вторая причина есть такая тенденция, что если брать средний и малый бизнес, не всегда у компании есть возможность держать полностью укомплектованный отдел, чтобы на каждый процесс был свой специалист. Какие-то специалисты могут привлекаться по мере необходимости, то есть работа строится по принципу аутсорсинга. Так могут привлекаться, допустим, дизайнеры, могут фотографы, так привлекать что-то, связанное с обслуживанием сайта, веб-верстальщика, программиста, то есть в штате у компании этих специалистов. Нет. В связи с этим маркетологам выгоднее быть не специалистами, а генералистами, то есть уметь выполнять несложные задачи, например, быть немного дизайнером, знать принципы HTML, вносить простые правки на сайт. На практике бывает быстрее самому сделать, допустим, несложный макет, отредактировать фотографию, чем отправлять это внешнему специалисту, допустим, дизайнеру, описывать техническое задание, что нужно делать, контролировать выполнение. Внешний специалист может быть занят, потом оплачивать нужно выполнение. Работу, вот чем все это организовывать иногда проще самому сделать и такого очень много Маркетологу выгодно быть чуть-чуть дизайнером, фотографом, уметь монтировать видео, переводить тексты и так далее. Естественно, не все нужно делать самому, нужно правильно оценивать задачу, но так или иначе, современные требования к маркетологу, он должен быть таким мастером на все руки. И вот в связи с этим приходится постоянно или что-то новое осваивать, или углубляться в какой-то инструмент, программу, сервис. Это обычно не идет как вот требование, вот вот это нужно знать, это часто происходит в ситуационных задачах, возникает какая-то ситуация, когда что-то нужно быстро, может быть что-то пошло не по плану, какой-то специалист недоступен и приходится разбираться и делать что-то своими силами третья причина связана со спецификой компании В какую бы компанию ни пришел маркетолог ему придется разбираться со спецификой бизнес бизнеса процессов компании придется разбираться с продуктом у каждой компании свои уникальные процессы может использоваться допустим crm система rp система какие-то программы для автоматизации процессов на предыдущем месте работы допустим маркетолог работал с одним сервисом email рассылок а здесь используются другие Другой, и придется разбираться с продуктом и чаще всего вот такого поверхностного изучения продукта этого недостаточно продукт который ты продвигаешь его нужно чувствовать а для этого вникать в процессы производства смотреть как допустим происходит процесс оказания услуги изучать физические характеристики если мы говорим о товаре при смене работы на маркетолога может свалиться куча всего нового что нужно освоить понятно что этого может и не быть так как специалист может прийти из похожего, допустим, бизнеса, но частенько так бывает. И специфика бизнеса, конкретной компании, продукта – это то, чему не научат ни на каких курсах. Это только практика. Еще одна причина, точнее, это проблема, которую я вижу, поэтому я решила ее выделить. Немножко это перекликается с тем, что маркетолог должен быть генералистом, то есть таким мастером на все руки. Дело в том, что в маркетинге очень сложно провести такую границу, что вот это маркетинг, а вот это уже не маркетинг. Точнее, маркетингу эта граница понятна. Но руководители компании ее не всегда чувствуют. И поэтому может быть история, ты же маркетолог, поэтому ты должен уметь, например, выступать публично, делать презентации. Маркетолог должен уметь продавать, допустим, сделать отчет, который требует хороших, глубоких навыков знаний работы с Excel. Сделать макет, поработать дизайнером, это вообще классика жанра. Маркетолог не дизайнер, это иногда объяснить вообще очень сложно. И даже если есть специализация, допустим, вот я специалист по СММ, то есть по продвижению в социальных сетях, это не всегда помогает вот, поставить черту и держать свою профессиональную границу. И это все опять же про то, что приходится иногда идти на компромисс и опять же освоивать что-то новое. Если честно, для маркетинга это все-таки проблема, на него могут навешать куча всего дополнительного, в том числе даже организацию корпоратива, покупку подарков для сотрудников, украшения офиса и так далее. И сразу отвечу на вопрос, вот мое видение, как решить эту проблему, это наговариваться в самом начале, четко вот прописывать свои профессиональные границы, что я делаю, чего я не делаю. Иначе потом будет очень сложно. Понятно, что все то, что я говорила, оно может быть актуально для многих профессий, специальностей в большей либо меньшей степени. Но первая причина в это вот про IT инструменты, сервисы которых очень много в маркетинге, они постоянно появляются новые, существующие постоянно меняются. Это один из самых сложных вызовов в плане постоянно учиться обновлять свои знания. Основная идея, которую я хотел донести, на маркетолога, в принципе, невозможно выучиться полностью, даже если есть вот, получен хороший фундамент, хорошие знания. Учебу придется продолжать, периодически обновлять свои знания, поэтому маркетолог должен быть готов к постоянному самообучению и развитию. Но зато не скучно и постоянно что-то новое.